Привет, ух, привет. Я постоянно проигрываю за этих изумрудников. Какой хороший день. Лоунбасс. Ахахахахахахахаха. А Что делать? Может, построим на них ловушку? Знаешь как? Да. Го-го-го. Смотри, сначала нужно пойти в уголок карты. И, конечно, же сломать за собой войки. Теперь, пока ждем изумрудников, можно построить небольшую крепость. О, вот он пришел, сейчас будет вырубовыми стрелять. И... О, он сам себя взорвал. Это было проще, чем я думал. Осталось только какой-то африкажер, с которым Нубик легко разобрался.